Женщина, одетая в любовь, ничего прекрасней в мире нету. Ведь не зря поэты всех веков с восхищением говорят об этом. Женщина, одетая в любовь, — чудо, настоящая богиня. Ей не надо громких фраз и слов. Главное, чтоб рядом был любимый. Посмотрите лишь в ее глаза, в этот океан любви и счастья. В них все то, о чем сказать нельзя. Слов таких нет, чтобы восхищаться Женщина, одетая в любовь, тайной и разгадка мироздания Наслаждение, счастье, радость, боль, умуд страсти И огонь желание. Кто дает ей чары, Бог и бес Властью безграничной наделяя Чтобы с ней подняться до небес А потом быть изгнанным из рая а секрет достаточно простой, и давно ясна его причина, одевает женщину в любовь любящий, единственный мужчина, самый лучший, самый дорогой, лишь ее единственный любимый, тот, что послан ей самой судьбой, ставший той второй половиной.